Это, безусловно, важная история для компании, для наших городов присутствия, поскольку мы полагаем себя ответственными за социальную среду в городах. И там, где развивается и работает наш бизнес, должна быть э, развивающаяся, стабильная э, социально-политическая ситуация. Э, очень многие вещи э, можно и необходимо делать в развитии городов через э, вовлечение жителей и э, в том числе детей. Э, поэтому в наших городах работают так называемые команда изменений. Э, мы бы хотели, чтобы через посредство детского форсайта мы получили бы в наших городах и детские городские команды изменений очень многие проекты в рамках национальных проектов извините за тавтологию могут быть реализованы при вовлечении жителей и мы хотели бы чтобы наши подростки девушки юноши вырастали бы не просто там экспертами, знаете, там, наблюдателями, выглядывателями из-за угла и критикующими там, в социальных сетях то или то, там, что делают или не делают там, часто власти, а, чтобы они включались активно в эти процессы, видя проблемы, консолидировались бы для того, чтобы их решать, искали бы диалога с властью и находили бы его, и с властью, и с бизнесом, чтобы посредством вот этих совместных усилий наши города, они бы развивались, совершенствовались. И детский форсайт это один из инструментов, как мы видим, этого совершенствования Эта практика, она у нас раньше всего начала реализовываться зато Зеленогорск, Красноярского края, и там, э, вот при э, участии ну, педагогов и коллег из агентства, э, значит, э, эта история вот уже второй год будет идти. Да, дети реализуют некоторые проекты. Вот сегодня тут про этот фестиваль снеговиков говорили, он уже... Ну, масштабируется и выходит, ну, во-первых, он в Зеленогорске уже несколько лет реализуется, когда люди с семьями, э, взрослые, там, юные, приходят на площадь и там лепят этих снеговиков, там все это превращается в шоу, так сказать, массовое такое действие с музыкой, с какими-то активностями другими. Э, вот уже в этом году он будет масштабирован и пройдет одновременно в нескольких городах э, э, Прежде всего, в городах присутствие топливного дивизиона «Росатома». Поэтому вот такие маленькие проекты, они очень полезны тогда, когда они объединяют людей. Вот когда люди объединяются вокруг чего-то правильного, взаимополезного и красивого, это залог того, что в городах будет формироваться позитивная,